Ну я вроде бы не выгляжу на 4000 лет Ты когда-нибудь какала в кровати? Это не я Halo с вами я Вас И это кто ты кто? Что ты делаешь? И сегодня у нас челлендж Было... Было... Или не было я такой подумал, надо что-то снять веселое, интересное, э, смешное, и выслал смешное, нет? Вот за все, что мы хотели вам сказать. У нас есть определенный перечень вопросов, однако я сначала думал кинуть клич на аудиторию, чтобы вы написали какие-то вопросы, на которые можно ответить было или не было, но я не успел, я не забыл. Я просто успел, потому что мы монтировали для вас ролик. но Времени было катастрофически мало на подготовку вот этого. Вы его могли было взять позже, но не ищем других путей. У нас есть определенный перечень вопросов, и нам нужно ответить, была ли у нас та иная ситуация, или же ее, наоборот, не было. Собственно, не будем вас мучить долгими ожиданиями, и перейдем сразу к вопросам, потому что начало мы пишем на протяжении скольких минут, 9 минимум. Ты когда-нибудь попадал в по аварию? Там этого просто не было. <смех> <Такие стали>. <смех> <смех> я его просто зачитывал. Не было. Это И не надо. Были ли у вас такие ситуации, что вы чувствовали себя неловко? По-моему, у меня каждый день такие ситуации. <смех> я в каждом разговоре такой встаю, думаю, а что я вообще тут делаю? А я кто? Мне кажется, у всех людей когда-нибудь было, что становилось неловко. К когда он как-то в кровати. Это моя вечеринка. Ты, блин, промокал полностью под дождем. Было такое. Иду, иду... Иду, я такой по улице. Вроде никакого дождя не будет. Тут я скачал, тучи такие набегают. И я такой, скажу, тебе помог. И следующий вопрос. Ты когда-нибудь писался? У меня не было... Блин, я не говорю, это я не источник не было, не было. Были ли у вас какие-нибудь конфузные ситуации? У меня, оказывается, вся моя люди сплошный конфуз. Пау, сердце, остаешься там, любимка. Спасить. Было ли у вас такое чувство, что за вами следят? Ну это не чувствую. Это реальность. Чувствовал за мной Вот, по-моему, тем летом, я шла домой, и давно куда-то чел шел, я просто постоянно... Я же до сих пор, когда иду темно, когда я постоянно оборачиваюсь, до сих пор я чувствую, что давно это чел. Этот мужик в густах. Украинская развитка. Была ли у вас такая ситуация, что вы ели бумагу? Почему вы через каждое слово «шо»? Что? Не спрашивайте, почему? Это был пятый класс. Ты никогда не мне в бумагу? <смех> было ли, что вы разговаривали во сне? А я знаю, я сплю вот этот момент. Может и было, может, и не было, я не знаю. И что ты там кому рассказывал? Всегда бредку-то говорю, я почти каждую ночь разговариваю. Я, я еще лунать умею. Я так сказал, себя в комнату. Родители вызвали их за mm -hmm. И дурку Наивный mm -hmm. Была ли такая ситуация, что вы что-нибудь ломали себе? Было Что все Ну я такой иду, зима, иду, иду, такой Как бы ничего не, не, не чай иду, тут я резко mm -hmm. падаю и У меня просто пальчик уходит, в моему это были ступеньки mm -hmm. от подъезда Вот так вот Собственно, было. Было ли, что вы переезжали свою остановку? Было, было. Мне просто было. было куча людей в автобусе. И я такой думаю, а так лень говорить, выходитесь бы вы на следующий. В итоге я поехал дальше. Благо я знаю дорогу обратно. Ууа. А так сейчас бы сейчас уехал на Заворобке в Краков и все. Была ли такая ситуация, что разбивали экран телефона? Так, у каждого такая ситуация была. И что самое было обидное? Падает на пол. И ничего, упал на ковер. Трещина. Правда, это было защитное стекло, но тоже обидно. Я в лагере Матрица, у меня потекла телефон. Я прыгнул, у меня упал на асфальт. Такой Матрица. И на ушку. Я с кинчиком ходил. Какая красая была черная. Это называется ЖК. Это как исторический потек. Было ли, что вы забывали текст на сцене? Я хотела этот вопрос задать только что. А, ну как, не было вообще ни разу просто в один момент ну вот уже хорошо в один момент, я помню, я выхожу на сцену и там люди должны были говорить а, как бы по своей вот реплике а я стою такой, а что я должен сказать как тебе это звучит я такой думаю, твою-то макахуити я сейчас же текст весь забыл нафиг полностью в итоге я потом, когда до меня доходит очередь я сразу без единой запиночки все правильно сказал было ли такое, что использовали какие-нибудь лайфхаки из видео с лайфхаками. Логично. По-моему, не было ни разу такого. Или было. Мне кажется, просто те, кто смотрит лайфхаки, 90% из смотрящих, они просто их не используют в своей вот. жизни. Решали ли вы закон? <музыка> Переходил дорогу не в положенном месте. Пожалуйста, ставку сюда с прошлого. Или тоже по прошлого видоса. Заброшенный корпус БНТУ, который находится... Ну, мы не увидели, сорри, извините. Извините, предвидим. Извините. извините. Но это все он, потому что он нас повел, поэтому мы пошли. А что там мотивация, я вышел, снимал, <laughs> так что он поперся, иначе когда свет. Видели ли вы своего кумира? Вот тут он Иго доходил на его концерт, а я не ходил на концерт. Я еще и Мацанникова видел. А я в прошлой момент ни разу Только на картинках. Фотографии. Он а. даже Ну, а я Лепса видел. Один раз в жизни. Ну, еще и Мацанникова видел, так как Мацанникова очень крутой дядька. Чувствовали вы себя одиноким? Ну, я не знаю. Наверное, я не знаю, это, и ставить было. <свист> <свист> Наверное, было. У каждого человека такое было. Сидишь такой думаешь. Не Мне одиноко. Было ли, что вы когда-то опаздывали в школу? Честно, это вывалило. Да вы. что, кажется, он падает <свист> уже за этот <свист> видос. Я ли ты когда-нибудь что-нибудь испорчено? Не думаю об этом. Даже типа там молоко, например, испорченное выпил. А, я помню, я начала пить йогуртик, а там... Плесень? Угу. А я как-то раз себе хлопья. Последние хлопья остались. Я их засыпала, налила молока, начала есть, понимаешь, что это не то. Ну, короче, молоко было испорчено. Было обидно. Пост... Были такое, что не снимали видео на протяжении месяца. Конечно, было Кайвич. Но просто, блин, у нас такие, иногда видосы получаются, которые монтируются очень долго, потом они и снимаются немало по времени. Самая большая моя пауза была 4 месяца. А я какая? Да. Сижу зубнущая что-нибудь в ТикТок. А то Кому это надо? Дальше посижили, да, <решил> Разбивали ли вы когда-нибудь посуду? Да, очень было наиграно. Не, <с> я не рукожоп, просто посуда <filters> скользкая. Как я могу? Не, я не рукожоп. Просто руки жопу просто. <смех> Носили ли вы когда-нибудь рубашки в клетку? <смех> Сейчас надо достанет все свои семь рубашек Их в клетку. 8. Их 8. 8 уже. Собственно, нет у меня никаких клеток в рубашку, это всё мера. Клеток в рубашку. <смех> Two hours later. Ой, у нас уже соседи <laughs> не любят а, Забывали ли когда-нибудь тебя родители в магазине? <laughs> ну, как видишь, я тут <laughs> Не было такого Или было? Ну что ж, ребят, надеюсь вам понравился этот видос Если так, подписываемся на канал Ставим лайк Вот, видите, человек говорит правильно Скоро выйдет очень интересный новый проект на канале Также, может быть, я надеюсь Что-нибудь страшное так что ждите. Скоро все будет. Всем спасибо за внимание. Удачи, любви и терпения. Пока.